Жизнь, она ведь правда, похожа на качели Где мы сидели парой, молчали и смотрели Я видел твои взгляды, твои глаза горели Я уже теряю под ногами почву Ведь любовь нас окрыляет, это точно Снова на краю мира я стою Ты не услышишь, но я для тебя пою Поцелуй, твой французский валец. Может быть я просто сплю Растворяются в тумане Все мои слова люблю Но отмотав время назад Я бы снова сделал этот шаг Вове навсегда Слишком быстро закончилось Будто целый мир тут настроили против нас Кажется теперь между нами стоит стена Кто я без тебя? Кто же я без тебя? Поцелуй! Тебя не забыть не, Сколько бы я ни пытался не разбить то Что давно уже на части Это пламя погасло Сорваны маски, но по-другому лишь в сказках Поцелуй, твой французский валит сног, ног Словно выстрел, ну и где твои чувства Ты ушла по-английски Поцелуй, твой французский валит сног. ног